Сегодня я вам покажу, как связать вот такую шапочку. Вяжется она очень просто, узором рис. Вяжется она по схеме шапочки, которая у меня уже была в видео. Называлась шапочка из толстой пряжи, красивым узором. Вот точно так же вяжется, по той же схеме все такой же утолщенный край, такие же прибавления в начале, затем такие же убавления также по 3 петли на такой же высоте все одинаково, кроме узора. Узор вяжется рис, он вяжется смена делается не каждый ряд, а через два ряда, то есть два ряда вяжутся лицевая изнаночная, лицевая изнаночная, затем третий четвертый ряд вяжется изнаночная лицевая изнаночная лицевая. И получается вот такой узор. Он как бы такими ромбиками небольшими смотрится. Пряжа выглядит вот так. За счет вот этих маленьких волокон. У нее такой как бы блики такие получаются. Такое же начало вязания, утолщенный край. Когда шапочку связали на нужную высоту, также делайте убавление по 3 петли вместе, чтобы узор не нарушался. А до конца было чередование лицевых и изнаночных петель. И в конце также собираете оставшиеся петли. Учитывая то, что сейчас в мода опять возвращается к Люриксу, к блестящей нити, эта шапочка как раз попадает в разряд модных моделей. Так что, девочки, можете заранее себе уже связать и попасть в модные тренды. Желаю вам успешного вязания, красивых шапочек и хорошего настроения. Всем пока!